Что нам бывает за колдовством, если мы начинаем этим заниматься? Ага. Я имею в виду даже не столько нам, сколько нашим детям. Что такое колдовство для начала? Чтобы понять, что за него бывает, надо выяснить, что такое. Когда говорят, тебя за преступление посадят в тюрьму, да, объясните мне, что такое преступление, и я не буду его совершать. Очень просто. Да? И что есть преступление? Колдовство это действие, которая приводит совершающие его к определенным результатам, связанных прежде всего с получением себе чего-то нетрадиционным, несоциальным путем. То есть путем, который не разрешен официально социальным, социальными нормами. Но если колдовство сформировано, если колдовские ритуалы, ритуалы сформированы, значит они сформированы как-то кем-то когда-то. Соответственно, есть структуры, которые разрешили такое формирование, которые разрешили использовать определенные методы воздействия на реальность на определенных условиях. И вот вопрос на определенных условиях, здесь я подчеркиваю, да, потому что условия здесь важны. Когда ты идешь в магазин и берешь хлеб, ты должен за него рассчитаться. Если ты за него не рассчитаешься, тебя, соответственно, привлекут к ответственности то в принципе то же самое, ты берешь результат, который тебе нужен, совершаешь определенные действия, совершаешь действия, получая результат, ты должен за это рассчитаться. Вопрос в какой валюте, перед кем, вот это и есть последствия. Если ты получаешь результат, не рассчитавшись, то соответственно будут последствия во всем, потому что даром никому ничего не достается никто ничего не получает просто так. И это иллюзия. В том числе и действия, которые связаны с колдовством. Значит, последствия колдовских действий зависят только лишь от того, насколько ты оплачиваешь этот результат и кому. И вот эти два пункта, если ты знаешь на них ответ, то, собственно говоря, вопрос с последствиями, он точно так же легко разрешается. Колдовские манипуляции. Совершается с привлечением определенной силы. Источник этой силы является нечеловеческим. То есть он не находится внутри разума человека. Он не находится... Нет банков, которые тебе продадут эту силу. Нет... Скажем так, на работе с тобой тоже этой силы не рассчитаются. Эта сила принадлежит определенному источнику. а Как деньги например, принадлежат государству, так и сила колдовская принадлежит определенному источнику. Источник этот находится вне пределов, этого мира. вне пределов этого мира. Значит, соответственно, для того, чтобы привлечь к себе колдовскую силу, тебе нужно установить контакт с другими мирами. Потому что источник магии находится именно там. Здесь, в, нашей, в нашем трехмерном мире, в нашей трехмерной реальности, источник силы можно взять через стихию, через стихийную силу. Но, опять же, если ты не, у тебя нет права на эту стихийную силу, если ты не можешь ее взять, значит, ты пойдешь к тому, у кого это право есть. И таких правообладателей в нашем мире называют ведьмами колдунами, магами, ну иногда экстрасенсами, но это совсем не то. Соответственно, у этого колдуна экстрасенса мага, который тоже человек, соответственно, надо предположить, что у него тоже это право появилось откуда-то, оно у него не врожденное, потому что с врожденной магией очень редко кто сюда приходит в этот мир. Этот наш, наш этот мир, скажем так, он лишн такой возможности, поскольку Задачи перед людьми, живущими здесь, добиваться результатов не магическим путем. Вот такая вот стоит перед нами перед всеми задачи. Но поскольку человек существо ленивое, жадное и очень торопливое, ему хочется побыстрее, то есть не социальными путями, естественно, он прибегает к подобным, к подобным методам. Соответственно, маги, колдуны и прочие господа, которые этим источником обладают, имеют своего рода договор с представителями других миров, которым им эту силу поставляют или к источнику этой силы подключают. Этой силой называются в различных культурах боги, демоны, черти, бесы и так далее, то есть представители иных рас, представители иных рас. Причем источник силы, как позитивный или негативный, оценивается лишь только сам человек, потому что, поверьте мне, Источник силы от ангела и источник силы от демона, магической силы, никакой разницы не имеет. Они все черпают, что называется, из одного потока А вот то, как человек это применяет, и называется белой магией или чего-то, есть в зависимости от того, куда он ее употребляет. Давайте сдвинемся чуть да, вперед, да? и там людям уже будет, будет возможность не сидеть не на пороге, чуть вперед. Угу. Спасибо. А Отсюда простой вывод напрашивается, рассчитываешься высотой силы за эту силу со своего источника, правильно? То есть, если, не -то сделать, то потом... если не умеючи это сделать, то, соответственно, ты эту силу взял, но не рассчитался, если не умеешь. значит ты взял у какого-то источника, а попросту украл. Вот за кражу и расчет, знаете, расчет не за то, что ты магическим путем воздействовал на этот мир, расчет всегда идет за то, что ты не рассчитался эту силу В зависимости от того, сколько ты взял с этой силы по объему, как ты ее применил в этом мире, то есть какие последствия она здесь произвела, такова и стоимость. Обычно ведьма, колдун, который этой силой пользуется, который на эту силу имеет право, имеет постоянный договор с источником силы. Бог ли его ведет, демон ли его ведет, еще там кто-нибудь его ведет, не имеет никакого значения. У каждого есть свой договор, в котором точно сказано, что стоит, сколько стоит, в каких объемах стоит, когда платим, зачем платим и так далее. Это есть абсолютно у любой потусторонней силы. Например, у божественной силы Христа, чтобы вас это не сильно корежило поначалу. Это тоже магическая сила, но распространяет ее кто? Священнослужители. Совершенно верно, потому что у, них, у него у них есть право. У них есть право, соответственно, через свои структуры, через свои системы, они на своих прихожан эту силу распространяют. В обмен на что? На свечки? Ну это мелочь на самом деле, поверьте, нет, деньги, свечки это такая ерунда исключительно для поддержания всего этого, всего, всей этой структуры, потому что церковь это все-таки организация, да? а мы говорим сейчас о культе, который продает силу, не продает свечки, он продает силу. А силу он продает за ваше время, потому что на соблюдение правил вы тратите время, тратите. На соблюдение заповедей вы тратите время, тратите. Любая, любая структура, как правило, за очень редким исключением, берет оплату времени. Это та единственная валюта, которая есть у каждого человека. Поверьте, у вас больше нет ничего. Деньги ⁇ это иллюзия, это бумажки на самом деле. Мы так с вами договорились, что вот эта бумажка стоит 100 долларов. А завтра договоримся по-другому. Это ничего не значит. А вот время, оно имеет ценность. Ценность имеет она для каждого человека. И на самом деле, все, что мы делаем, мы рассчитываемся всегда временем. За свою любовь к своей семье. Мы рассчитываемся своим временем. Потому что в семью надо вкладывать время. Надо. За свою ненависть мы тоже рассчитываемся временем. Потому что и в ненависть надо вкладывать время. Иногда бывает даже побольше, чем в любовь. И так далее. То есть цена вопрос. Соответственно, ведьма и колдун, они эту цену знают, они ее понимают, и они со своим источником силы рассчитываются. По сути ведьма и колдун являются точно таким же посредником перепродажи этой силы, как и священнослужители. Только священнослужители это делают легально, а ведьмы и колдуны контрабандой. Но Реально это называется цена. Ну, К примеру, тем же священнослужителями не называется цена человеку, сколько. Вот, ну, к примеру. За помощью. Прекрасно называется, в те священнослужители, которые понимают, что они делают, и являются честными по отношению к своим прихожанам, они совершенно честно говорят, тебе надо столько-то служб отстоять, столько-то в день провести, столько-то столько сделать, но очень редко, быть, когда что... они берут деньгами. Могут... Если... А если не озвучивается реально, как бы, да, вот поможем, но называется... Ну, вообще, честно говоря, сказать, это противоправильно. Потому что не озвученная цена предполагается, что ее знают. Соответственно, если человек не понимает, что всему есть цена вопроса, ну, он за свою глупость впоследствии рассчитается. То есть, Другое дело... Он будет рассчитываться. Будет рассчитываться То, тот, кто... Это... Да, тот, кто получил результат на самом деле. Для этого и существует структура церкви, потому что она является как бы связующим звеном, преобразовывающим эту энергию в энергию другого плана, в энергию власти, в энергию денег, в энергию там, всего, что нужно там, человеку, в энергию удачи. Это берется божественная сила, сила магическая, через церковную структуру трансформируется, перераспределяется. И каждому человеку продается что-то свое. И всегда человек будет платить. Будет платить потребитель. Всегда конечный потребитель. Тот, кто получил результат. Потому что надо рассчитаться не, за, не с хозяином магазина, что ты посетил его магазин. Это, наверное, глупо. Нигде такого нет. А то, что ты в этом магазине что-то взял. Вот за услугу или товар идет расчет. А за все остальное нет. За все остальное нет. Вот поэтому вопрос ответственности- это вопрос цены. Если ты понимаешь, с какой силой ты работаешь и сколько стоят ее услуги, то ответственности нет, потому что ты готов рассчитаться и соответственно рассчитываешься. Вопрос ответственности начинается тогда, когда ты думаешь, что тебе это все приходит на халяву. И если ты не совсем понимаешь, что дело, не совсем что, ну, как бы не, не понимаешь, всем, как понимаешь чем ты рассчитываешь. Да. Вот услышьте меня, пожалуйста, вы всегда будете рассчитываться временем. Просто ваше время может выражаться в деньгах, может выражаться в здоровье, может выражаться в удаче и так далее. Дело в том, что каждый человек имеет право на какую-то определенную силу, на какой-то определенный поток. Его время преобразовывается в его сознании потому что сознание-трансформатор, оно преобразовывает силу внутреннего времени в какой-то определенный поток. Ну так устроено сознание, оно так скомбинировано. У кого-то время превращается в здоровье, у кого-то в любое время превращается в деньги. Есть такие люди, на что они посмотрят, сразу деньги появляются. У кого-то превращается в любовь, у кого-то превращается в удачу. Всего семь базовых потоков, вот так вот они и распространяются. Возможность... Работа с каким-то определенным потоком предопределяется правом человека на какой-то определенный поток, то есть это называется право, комбинация сознания. Есть у нас старшие факультеты, пятый курс, шестой курс стихийный, и нашего обычного, Вот там как раз мы работаем с этими первоосновами, три магических круга, вот там мы ведем достаточно серьезно и я объясняю, как образовываются те или иные права. Таким образом возьмут с тебя своим временем. Но время это, вот эта вот оплата, она проявится именно на той зоне вашей жизни, на которую как бы вы имеете право. То есть если вы имеете право на любовь, то, соответственно, оплата будет взята именно этим потоком. И у вас в личной жизни начнет что-то не ладится. Если у вас есть право на деньги, значит у вас начнутся денежные потери. Если вы имеете право на здоровье и больше ни на что, значит вы сразу получите удар по здоровью. Но если вашего права и вашей энергии не хватает рассчитаться, то рассчитываться придется вашим детям по закону. По закону. Например, вы своим магическим действием произвели очень большие изменения в этом мире. И для того, чтобы мирозданию нивелировать эти изменения, нужно подтянуть большое количество энергии. Потому что простроены же уже какие-то событийные цепочки для вас, для других людей. Например, вы делаете приворот на какого-то мужчину, подтянули достаточно приличную магическую силу, околдовали этого самого мужика заполучили его к себе. все бы, конечно, ничего, но события простроены для этого мужчины таким образом, что он должен был жениться например, на другой женщине, вместе с этой женщиной куда-нибудь уехать на другую землю, нарожать там двоих детей, для которых тоже уже судьба прописана. Да, и, и совершить на этом фоне, там, получить свои проблемы с этой женщиной или, например, радости. Да, и, на этом фоне что-то свершить, то есть оставить после себя какой-то значимый след. А вследствие вашего приворота получается он не женится, не рожает, не уезжает, не совершает. И вся эта событийная цепочка оказывается невостребованной, то есть ее надо разобрать, сформировать событийный ряд для вас и для него по-другому, вопрос за счет какого источника все это будет делать, кто платит, потому что на все это нужна энергия, энергия времени, платить будете вы как получатель и как инициатор. Колдун, который вам помог это сделать, он всего лишь посредник. Он берет свои, свою десятину за посредничество и говорит, я не я, и карма не моя, вот он, это он все захотел. Соответственно, вы получаете результат, но и платить будете вы. То есть в зависимости от того, насколько сильны последствия в дальнейшем, такова и цена оплаты. Вот поэтому священнослужители, особенно священнослужители христианской церкви, говорят, не надо этого делать, потому что вы не знаете, во что это вам обернется. Да мы сами честно говоря, не знаем, во что это обернется. Мы пастыри, мы обязаны вас предупредить, не ходите в лес, там злые волки. Есть там злые волки или нет там злых волков, сами пастыри-то не знают, но они точно знают, что они там наверняка могут быть, потому что это лес, это закон. Такой. В лесу живут волки, волки питаются овцами или зайцами. Вот такая вот цена вопроса, поэтому всегда надо быть достаточно осторожным при какое-либо колдовское действие совершать. Исключение составляет, если ты не, привлек, не идешь к посреднику, то есть к священнослужителю, не идешь к ведению, не идешь к колдуну, а у тебя прямой контакт с какой-то силой. То есть у тебя есть бог покровитель, например. Да? Как в древности их называли деймонов. Демон-покровитель, Демон-покровитель. Демон То есть дух-покровитель, который покровительствует тебе лично и лично тебя ведет. Вот известный демон Сократа, который, если кто-то изучал античность, да, вот у него был свой персональный демон. Причем настолько персональный, что он с ним даже беседовал. То есть его никто не видел, а сократ беседует. Сейчас бы, конечно, Сократу упихали в психушку с диагнозом шизофрении, но тогда такого слова не знали, тогда просто обвиняли его в богохульстве. тогда было так предположение о том, что это что-то не божественное, это что-то из другого мира. И тем не менее у Сократа был свой персональный Дэймон, который ему давал определенные советы, который рассказывал ему будущее, который говорил, как вести себя правильно, как делать даже финансовые вложения, то есть очень такой хоро хоро хороший спутник, от которого я думаю, что каждый из нас не отказался за такие советы. И когда у тебя вот такой контакт есть, тогда ты получаешь конечно без посредников и получаешь напрямую, и твой, твоя сила сразу сообщает тебе, в какие последствия это обернется и что это тебе будет стоить. Именно поэтому ведьмы и колдуны, которые сейчас практикуют и не являются шарлатанами в своем деле, а действительно являются профессионалами, они всегда говорят своему клиенту о том, во что ему это обойдется. Поскольку сейчас появилась некая универсальная форма энергии, универсальная форма обмена, это деньги, то колдуны и ведьмы иногда берут деньгами. И цены эти, поверьте мне, весьма и весьма значительны, Потому что эти деньги они себе не оставляют. Они покупают жертвенное мясо, например. Они совершают определенные ритуалы, которые очень, поверьте мне, бывают ритуалы, но крайне затратные. Например, вот в той же любимой Древней Греции там было такое правило для того, чтобы ублажить Бога за подобное действие. Там надо было принести жертву столбыков. столбыков. Это сейчас стоит дорого, а тогда это стоило, то только царь мог себе позволить подобные жертвы. Серьезные. И такие жертвы приносились, когда Мор проходил, например, в городе, или на войну надо было идти. Цена вопроса была достаточно серьезная. Но и сейчас это все тоже стоит денег. Исключения составляют колдуны и ведьмы, которые работают на христианской традиции, на христианском белом канале, занимающиеся лечением. Вот там есть такое правило, сколько дашь. Но у этого правила есть свои объяснения. Вот считается, что невозможно брать деньги, нельзя брать деньги с человека за то, что ты ему ничего не продаешь, там не берется магическая сила для исправления здоровья, потому что сила здоровья, право на силу здоровья есть у каждого человека. Нельзя продавать ему воздух, нельзя продавать пустышку по магическим законам. Ведьма, которая лечит, она ничего с вами не делает, Ну, в смысле она не вливает в вас кусок силы, не магической силы, она просто берет и немножко подкручивает шарики в вашем сознании, чтобы там все начало работать само. Вот только за это, как да, а это не является никогда ее мастерством, то есть профессиональным состоянием, Это да, так говорится, это да, это подаренное знание. Она не знает, как она это делает, то есть по сути ее руками действует общая сила, направленная на равновесие в этом мире, на соблюдение закона. Вот поэтому за здоровье, как правило, никогда не платят. А вот за все остальное приходится платить и платить весьма серьезно, потому что здоровье это единственное, на что имеет право человек по факту рождения, по факту присутствия здесь. А все остальное надо зарабатывать. Я ответила на ваш вопрос.